Что у нас происходило с различными рынками в 2020 году Кл классика жанра итак что мы видим на данном графике мы да, на данном графике вы видим движение трех классов активов первое черное это нефть каким образом себя вела а, с начала 19 года по текущий момент оранжевый график это золото насколько процентов выросло и зеленый график это доллар каким образом себя вел доллар И то есть видно вот этот задерг последних двух-трех дней, да, когда произошло сначала рост доллара. И посмотрите, да, друзья, кто помнит, я всегда говорил, каким образом движутся активы в кризис. Сначала движение в золоте, потом с каким-то лагом начинается догонять, золото начинает догонять доллар, и параллельно снижаются рынки. Помните эти паттерны? Кто помнит, кто уже смотрел? Похоже на это? Ну, посмотрите еще раз. да. Сначала двигается... То есть сначала происходит движение в золоте, потом его подхватывает доллар. Но ну, сейчас здесь на графике приведена нефть. Давайте перейдем на график, на график фондового рынка. Вот два графика, соответственно, наложено. То есть желтый, ой, красный график – это индекс РТС российской торговой системы до да, валютной каким образом с ним происходит движение синий график это индекс s&p 500 при этом если посмотреть я взял период как раз таки на начало года то есть чтобы у вас была картинка в настоящий момент что мы видим да но кто бы мог подумать вот здесь, вот, вот здесь толпа кричала, вережала, какого фига мы находимся в золоте, какого фига мы находимся, Максим, в, э, в долларах, да, то есть э, вообще ничего не заработали, пропустили этот рост. Но с другой стороны, если посмотреть, коррекция, которая произошла с начала года в пределах там, ну сколько получается даже, э, ну это опять-таки с начала 2019 года, ну там до, до 30%, это уровни, ну лет августа, да. И в принципе еще может там в пределах 5% куда-то сюда. То есть фактически что получается? Получается, что опять эмоции, опять-таки просто тупая оценка графика, каким образом вели себя активы по итогам года. Плевать на все, буду покупать. Классика жанра. Покупаю дорого, продают дешево.